Привет! Все мы знаем, что фитнес-резинки в большинстве случаев мы используем только для тренировки нижней части тела, то есть наших ягодиц и ножек, но также с помощью фитнес-резинок можно отлично протренировать наш верх тела. И сегодня я покажу тебе 10 самых топовых упражнений, с которыми ты сможешь не только легко себя прокачать, но и улучшить свое самочувствие и настроение на целый день. Так что, начиная заниматься уже сегодня. Я являюсь профессиональным фитнес-тренером. И очень часто мы с коллегами замечаем, что некачественный продукт может испортить тренировку. Фитнес-резинки очень часто растягиваются, а также могут порваться во время тренировки. Поэтому я выбираю качественный продукт, который сама использую в своей работе. Фитнес-резинки от Dimus отличный выбор. Здесь не только качество, но и необходимая нагрузка на наши мышцы, а также прочность. Поэтому то, что я использую сама в своей работе, и я и рекомендую своим клиентам. Работайте со мной, подписывайтесь на мой YouTube-канал и начинайте применять их уже сегодня. I've been It's driving me insane Silence rattles to my brain Save me from myself This emptiness, it hurts like hell My good intentions let me down